Я играю в Minecraft уже не первый и не второй год. Не буду вас томить, я играю уже 2 умножить на 3 плюс 1 год. С появлением в игре новых текстур мой пиксель артистский глаз был просто поражен, настолько красивыми они были. Они стали более мягкими, но сейчас не об этом. На Minecraft Java Edition вышло огромное количество модов, с которыми я любил позабавиться. Мы любили гулять в сумеречном лесу и любили изучать новые механизмы в Крафте. Но что же с мобильным изданием? Хм, представьте, что ваша кошка съела вашу собаку, а кости выпрынула. Вот это и есть те самородки, которые можно найти среди всего того кала, который позже выйдет через прямую кишку. Адонов на Minecraft Pocket Edition и так мало, а учитывая весь тот кал и недоработки, еще меньше. Специально для этого видео я ходил по сайтам и искал различные адоны, которые пойдут на последнюю версию, то есть 1.12. И некоторые из них просто не работали. А в этом видеоряде со звукозаписью я постараюсь вам найти те адоны, которые можно действительно считать самородками. Первый и, наверное, единственный из всех адонов в этом видео, который работает, это Об чест который сделал Майнкрафтер. Замечательный ник. Поехали! Чтобы было проще показывать, я включу бонусный сундук. Вы уже видите всю суть этого адона. она просто делает весь лут в сундуках, который сгенерировал сам мир Майнкрафта, очень редким. Ну и так намного проще выживать. Я предлагаю вам найти крепость, деревню или данж. Именно в этих структурах чаще всего появляются сундуки. Можно сходить конечно в адскую крепость, но мне и лень строить портал в ад, поэтому мы просто немного побегаем. Years later. Важно отметить, что данный аддон не распространяется на бочке, только на сундуки. Вот и подтверждение моих слов. Зачарованные вещи, к тому же из алмазов и железа. Так как остальные аддоны из этого видео отказывались работать, хотя изначально я их тестировал и все было нормально, то сейчас я хочу сделать небольшой инфоурок. Рассказать подробнее об аддонах и модах. Очень важно заметить, что адоны и моды ⁇ это разные вещи, и не надо их сравнивать вместе. В отличие от модов, адонам не требуется дополнительное программное обеспечение по типу Forge или Block Launcher. Они работают на языке игры и легко вшиваются в нее. Если вы обладаете достаточными знаниями, то вы можете написать свой адон, которым позже будут пользоваться другие игроки. Вот так и получилось, что полтора часа видеоматериала сложилось в эти пять минут, потому что большинство из донов, которые я хотел обозревать, просто не работали. За распространите это видео среди пользователей вашей жопы. Ну а с вами был Зерхей. Всем удачи и плохого настроения.